Он загорится. Иди сюда. Девчонки! Да? Иди сюда. как... О да, да, да. да. да угу. Ну хотя давайте ага. съем. Или снимать будем? Давай Дай снимать. Дай его кому-нибудь снять. Стоит офигевший, он смотрит туда и когда ты подходишь... <соцентрический кинок> <соцентрический кинок> завожу завожу стек, забываю. <соцентрический кинок> В принципе очень естественно, если он будет 5 часа назад, у нас это постоянно... Вы сразу, да. отойдите, вы сразу подойдите, я буду потихонечку вы сразу подойдите ко мне, так схватите и к себе, чтобы... вот А что я прям побегу или вот так посмотрите, я вот так ну, вот пойду. Давай, Серж, репетиция. Огромнейше, да? Хорошо. Сереж, дуплю. Так, стоп. Тишина? Тишина, тишина. тишина. тишина. тишина. тишина. Камера, мотор. Просто игра сцена один, кадр один дубль один.